Привет, я Саша и... и Ира из Одессы. Мы приехали посмотреть, как живут в поселении. Получили обширную информацию, были в гостях. Даже не ожидали, что становимся в таком теплом хостеле. Очень комфортно и приятно там было жить, в атмосфере общежития. Вот Вспомнил студенческие годы. И при этом ну, очень классно поработали. И в процессе работы пообщались с ребятами, узнали для себя много нового. В общем, цели поездки выполнены на 100%. хозяевам огромное спасибо за то, что так тепло нас приняли.